какой-то крем, и как плюс сказали то, что там нету доступа кислорода, то есть он поступает по, ну, как вот как у нас раньше были Айрлеф наши кремы, и всегда это было нашей фишкой, что нету доступа кислорода. Появилось возражение, очевидно, у меня, поэтому ага. я его озвучиваю, как в этом случае реагировать на вопросы клиентов, и как отвечать, и как ага. себе. Ага, отлично, отличный вопрос. Мы этот вопрос уже тоже, конечно же, задавали, потому что у нас этот вопрос тоже уже возник, и мы получили ответ и от Анны Монгер. и этот ответ я в полном виде выложу в чат после нашей сегодняшней встречи. Пока на словах могу сказать следующее. Это эко-линейка. И для того, чтобы минимизировать использование всяких пластика и так далее, то есть создана именно такая упаковка, максимально натуральная. Что касается кислорода и того, что мы там пальчиками берем и так далее. В тот срок, который указан, 6 месяцев после открытия банки, Заложен тот факт, что крем будет соприкасаться с кислородом, что крем будет соприкасаться с какими-то посторонними элементами, будь то ваши чистые пальцы, будь то, -то какая-то лопаточка или шпатель. Да, сейчас это очень модная такая вещь. Вот, поэтому это все учтено при создании формулы крема. Поэтому за это можно не переживать. Вот, и... Если мы говорим про то, как вообще доставать крем, есть два варианта. Первый вариант это делать чистыми руками, поскольку вы в любом случае крем наносите на свою кожу чистыми руками, и, соответственно, вы банку будете открывать и доставать крем чистыми руками. Это первый вариант. Второй вариант это использовать специальные инструменты, как то лопаточки специальные косметические, их намеренно нет в комплекте, намеренно нет в самом в этой серии, именно с той, с той точки зрения, для того, чтобы не плодить опять пластик. Поэтому, если у вас что-то осталось от других кремов, используйте. Если не осталось, закажите себе специальные шпатели для кремов. Если интересно, вам тоже в чате выложу, я себе заказала. Вообще интересно выложить? Да. Да, выложить, они же бывают стеклянные эти шпатели. Стеклянные. Они бывают стеклянные, я заказ... да, они бывают стеклянные, то есть они бывают пластиковые, но я заказал себе многоразовый силиконовый шпатель, причем набор. Вот. И можно их использовать для того, чтобы пользоваться кремами, они многоразовые, то есть можно этот набор оставить себе навсегда. Вот, вот такой ответ, Оль. Спасибо, спасибо, Гульнас, услышала, буду дать развернутого твоего ответа, все, спасибо. Да, да, да, в чат выложу развернутый ответ от Ани и шпатели выложу. Так, дальше, а у кого еще какие вопросы остались? Смелей, берите микрофончик, говорите я хотела спросить, вот этот вот чат на какое время останется, чтобы можно было им воспользоваться? Значит, по поводу чата. Этот чат и все материалы в этом чате будут сохранены до 10 октября. Поэтому до этого срока нужно себе сохранить все материалы, которые вы себе хотите сохранить. 10 октября чат будет удален. Понятно. Я об этом еще напишу в чате обязательно. После того, как мы с вами закроем все с подведением итогов, со всеми вот ответами на вопросы, я обязательно в чате напишу, всех предупрежу о том, что 10-го мы чат закроем. Ответила на вопрос? Да, да, да. да. Спасибо. Угу. Хорошо, спасибо. Это гульнас, вот допустим, мне уже там не надо, там балл, там еще что-то, но вот то, что просто я для себя вот хочу. Можно я там уроки тогда делаю, но просто, ну так просто. нет, или там уже нельзя. Смотрите, я вам всем рекомендую уроки обязательно доделать, все проработать. Я изначально в самом начале предупреждала, материала будет много. А программа насыщенная. Это у нас с вами такой получился очень хороший интенсив. Поэтому те, кто вовремя успевал, большие молодцы. Если вы не успели, если вы где-то отстали, если вы даже не успели включиться, я вам обязательно рекомендую проработать весь материал в том темпе, как вам удобно. Мне уже, кстати, писали в личку, спрашивали, можно ли самостоятельно отрабатывать. Конечно же, отрабатывайте. Конечно же, делайте. Если вы не будете это делать, то есть вы никакой пользы не получите. А так вы подготовитесь к выходу линейку. есть еще целая неделя, и мы, соответственно, в октябре активно работаем с этой линейкой и дальше будем работать. Поэтому обязательно проработайте материал. Обязательно. Спасибо. Пожалуйста, Людмила. Так, какие еще вопросы есть, друзья? Хорошо, у нас было несколько секунд тишины. Если вдруг какие-то вопросы вспомните, у нас с вами в процессе встречи сможете еще задать в конце, либо в чате напишите, тоже на вопросы ответим. Тогда давайте перейдем к подведению итогов. Подведение итогов нашего марафона. Ну, вы рейтинг уже видели, поэтому знаете о том, что у нас 10 участников нашего марафона успешно завершили этот марафон, выполнив все задания. И э, единственное, поскольку я сегодня все утро посвятила тому, чтобы проверять ваши задания, которые вы всю ночь писали, я, конечно, ожидала, что так будет, поскольку ну, вот, природа человеческая такова, мы все делаем в последний момент, и вы, как истинные студенты, бессонная ночь, в последний день, и э, завалили просто чат своими заданиями. Поэтому все утро разгребала, сертификаты я вам сделать не успела. Но в этом ничего страшного не вижу. Сейчас мы поздравим всех тех, кто получает эти сертификаты, а завтра также в 11 часов мы в чате устроим торжественное вручение сертификатов. Поэтому будьте завтра в районе чата где-нибудь для того, чтобы поймать свой сертификат, ну и поймать, возможно, слова поздравления при, получении, при вручении вашего сертификата. Завтра мы еще сделаем такую церемонию. Вот. А сейчас я просто хочу еще раз озвучить тех э, наших э, передовиков, отличников нашего марафона, кто получает эти сертификаты. Это э, Лидия Корытова. Можете э, аплодировать с э, включенным микрофоном, можете, э, можете в комментариях писать, э, как вам угодно можете реагировать. Поздравляю Лидию Корытову с э, получением сертификата. Лида, аплодисменты тебе. Лозинская. Антонина Лазинская тоже получает сертификат. Анастасия Рыскина. Анастасия тоже Спасибо. аплодисменты. Наталья всем хлопает, правильно. Елена Васильева получает сертификат. Назлы Алиева. Тоже выполнила всю программу и получает сертификат. Надежда Синюшина, вам тоже вручаем сертификат. Наталья Куликова, Наталья, себе хлопай. Да. Гузаль, Гузяль Бахтеева и Светлана Канаева тоже получают сертификаты. Вот теперь бурные аплодисменты всем. Я не назвала намеренно еще одного человека, оставила его на десерт. Ну что, друзья, и у нас победитель нашего рейтинга, победитель нашего нашей игры марафонской Елена Рукомичева. Вот Елена yeah, yeah. заслуживает все бурные аплодисменты. Елена набрала максимальное количество и кошек в нашем рейтинге и заслуженно получает приз. Приз за лучший результат. Елена, вы можете выбрать любое средство из серии ЭКО она вам достается в подарок. Будете пользоваться и радоваться, вспоминать про наш марафон. А, Елена, ну я не могу не дать вам слово для того, чтобы сказать ответное, какое-то поделиться своими эмоциями, как это для вас было. Поэтому передаю вам микрофончик. Берите микрофон Давайте. с удовольствием вас послушаем. Хочу сказать всем благодарю за этот прекрасный, творческий, насыщенный, эффективный марафон. Я сейчас в отпуске и никуда не поехала дома. Я так плодотворно провела это время с таким энтузиазмом, с таким желанием. У меня столько энергии. Ой, аж мороз потел. <смех> <смех> вот, очень здорово. Спонсору моему спасибо. Главному самому начальнику моему Ольге Азизовой. Спасибо вам, руководителям. Спасибо команде, что она не давала вот так вот расслабиться. И я вчера еще думаю, подождите, у меня еще есть вечером. Я прямо вот провела две как бы телефонных встречи, но там с одной женщиной мы говорили пораньше чуть-чуть, я все хвасталась, на каком я марафоне. Вот. И мы как бы с ней со составили программу. Буду добивать. Всем спасибо. Вообще, так приятно, так приятно. Всех благодарю. Вот. Спасибо. Угу. Что, что выбираете в подарок? Наверное, ночной крем. Ночной крем. Отличный выбор. Хорошо. Все. Ночной да. тем. Ждите. Скоро он к вам выйдет. Елена, спасибо я большое. Хотела... Ну, хотела сказать, что я ходила еще к косметологу, и вот мои вот эти вот шаги успешной женщины, они меня просто прямо подтолкнули. вот у меня столько всего вот вырвалось на этом марафоне. Я просто сама себе поражаюсь. Всех благодарю. Все. Спасибо, спасибо, Лен. Ну вот в подтверждение ваших слов я всем хочу сказать, друзья мои, вы не знаете, на что вы способны. Вы не знаете свое, своего потенциала, вы не знаете, какие таланты у вас скрыты. Поэтому вот подобные марафоны, подобные такие совместные движухи, они как раз и раскрывают ваши таланты, раскрывают ваши возможности, и вы видите, что вы, оказывается, можете гораздо больше, чем вы думали, и это здорово, поэтому, Елена, вам спасибо огромное за ваше участие, за то, что вы были таким своего рода паровозом в нашем марафоне и задавали хороший темп, задавали хорошую такую высокую планку и помогали всем участникам двигаться в этом марафоне. Огромное вам спасибо. Благодарю вас всех. Спасибо. Друзья, а может быть, кто-то хочет тоже высказаться, может быть, у кого-то есть что сказать, что вы не дописали, не договорили в видео, может быть, сейчас что-то вот нахлынуло и хочется добавить. Берите микрофон и говорите. Я хочу сказать, Лидия Братск, да, мне маленько времени не хватало, я не до конца выполнила, я сделать все задания, но как-то не получалось. То одно, то другое, то внуки. Но я, я сходила, маникюр себе сделала, я сходила по парикмахерскую, постриглась. это все для себя вроде как-то что-то и делала. Да, даже костюм себе заказала. Вот, ну, я... Очень рада, очень рада нашей встречи, очень рада видеть всех людей, которые присутствуют на вот таких вот встречах, потому что мы друг от друга заряжаемся, мы у друг у друга учимся. Огромное, очень огромное спасибо тебе Гульнас, спасибо нашему руководству компании, спасибо мне очень понравилось. ЛИДА, ЛИДА, микрофон, ключи, ЛИДА, микрофон, ключи. Похоже, что звонок перебил просто. Микрофон не включен, Лет, не слышно тебя. Во, включился. Спасибо большое, кто что-то меня там переключили и не могла никак отключить. Красота. Такая серьезная сидит, прям очень серьезная. Кто, кто? Лена Васильева. А Лена? лена придется тебе держать ответное слово Что такое я... всем здравствуйте я серьезно сижу потому что у меня сегодня так болят глаза поэтому я то то так пытаюсь сфокусироваться сосредоточиться и только слушаю смотрю mm -hmm. поэтому ну коль уж меня так сказать вынудили взять слово большое спасибо всем за участие, за поддержку, было очень приятно в такой большой компании участвовать mm -hmm. в марафоне, да, как мне Татьяна Крылова написала, что с каждым марафоном у меня рождаются внуки, возможно, я не замечала об этом, mm -hmm. я не замечала этого, они вроде как рождаются и рождаются, вот, ну, поскольку я участвую <coughs> во многих мероприятиях, во многих марафонах, Участвуют для себя, потому что мне это очень интересно. И я все-таки хочу быть еще успешнее. Конечно, пока у меня не получается свою структуру вытянуть, создать ее, они почему-то все от, от меня, как эти, как когда-то Верка Сердючка говорила, так это и отваливаются. Вот почему-то сами по себе они отваливаются. Хотя я работаю с ними, со всеми. Вот, ну, Благодаря у меня работают, правда, только мои дети пока. Вот они со мной работают. да. Или может быть им меня жалко, они заказывают, хотя бы по чуть-чуть заказывают, чтобы маму поддержать. Ну или же все-таки пришло их время, что они немножко осознают, что надо... Все, все это, как говорится, делать для себя, себя любить, для себя все это брать. Вот. Но в этом марафоне, слушая, да, и смотря вот все занятия, спасибо, Эльмире Большое, спасибо, Анжелике. Ну, Гульнас я вообще низкий при низкий поклон. Это мой, как говорится, кумир, это мой наставник, потому что я без наставника. Вот, это мой наставник, поэтому ей огромнейшее, преогромнейшее спасибо. Я буду очень рада со всеми вами встретиться в Москве, в Москву я еду. На это меня можно сказать, что сподвигла тоже Гульнас, потому что она сказала, что я не буду работать с теми, кто не приедет. А как это так, я останусь одна, одна сама с собой. Нет, так дело не пойдет. Вот, поэтому мне очень-очень было полезно и... Мне понравилась эта серия, я обязательно ее закажу для себя всю, я очень ее хочу попробовать. Дело в том, что у нас нет ни сервисного агентства, ничего, поэтому я работаю, как говорится, сама на себя. Вот. И поэтому я долго до нас это все будет доходить, но, но, но, но я жду с нетерпением 4 октября, когда я могу в Казани заказать эту серию. Вот. Еще раз всем большое спасибо. Надеюсь, на спасибо. продолжение всех наших занятий, на, всех, на продолжение всех наших общений. Очень приятно было и видеть в наших рядах и Лидию Корытову, и Людмилу Степановну. Это я того, кого я знаю. И Елену Рукомичеву я тоже знаю, но знаю заочно. Ну, а тут спасибо: я ее увидела воочию. Ну и естественно, естественно, моя Наташа Куликова. Она умница, я все думала, почему же она никак не просыпается. Думаю, неужели еще не приехала со своей дачи. А она быстренько раз и даже меня обскакала. Ну ничего, я рада за, и за нее, и за всех вас. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Спасибо. Спасибо. Смотрите, по поводу включаются, не включаются, ситуация следующая. Предлагаю относиться к этому так, что вас уже даже дети поддерживают. Это огромное достижение. Многие мечтают о том, чтобы их поддерживали дети. Mm -hmm. И поэтому, Елена, цените то, что у вас есть. А все остальное будете продолжать делать, будете продолжать двигаться, оно обязательно будет. Меня поддерживают не только дети, меня уже теперь поддерживает муж. Потому что раньше он был, ну, знаете так, посередине. У -у зачем это тебе надо, да, за, да что это, а теперь уже, или он принял мою позицию, что я все равно буду делать то, что мне надо, если У -у -у. я решила, я поеду, потому что я знаю, что мне это нужно, нужно, uh -huh. и он уже, наверное, может быть, наверное, смирился. Значит, нужно мужа за это поблагодарить. А я его и благодарю за это, большое да, ему спасибо. Да, да, поддержка очень важна, и это очень здорово. Ну что, Елена, я за вас очень рада, спасибо большое за ваше участие, за ваше вложение энергии в наш марафон, и спасибо за вашу активную жизненную позицию. Передаю микрофон дальше, кто еще хочет сказать, у кого? Кого переполняет? Давай, Лена. Вот, Конечно, обидно, что консультант или кто-то там не включается в это. Дело в том, что, допустим, все видят разницу. Можно заработать там на этом 2-3 тысячи рублей или там сколько. Но просто так вот пошло, и, конечно, они получат нет, потому что они не знают вот этих азов-то всего. Это же вот этот марафон, это маленький ликбез. Вот начиная с того, конечно. что она сказала, разберите все компоненты для чего-то чего. Я, конечно, до этого руки до не дошла, но я же могла воспользоваться другими, кто это сделал, да? Да. посмотреть. Да. Вот, да. ну вот начиная вот отсюда и все. Вот с этими Анжел, Анжелика сказала с, с отзывами как работать. И Гульна еще подтвердила. Вот, как но программу это мы как бы давно уже знаем, что с программой работать, и этому всему надо научиться. Сейчас каждый вот, ну вот в чем чё, смысл вот это в нашей жизни. Ты должен изучить какую-то узкую, узкую специальность, вот как ульна сказала, изучить вот эту эту серию и предлагать ее. Но ну, надо предлагать так, что изучить ее так, чтобы ну вот досконально изучить. Я говорю, mm -hmm. на ну, YouTube-то выучит какое-то упражнение, и вот показывать, кому то это надо. И, и здесь тоже специалисты считают, вот сейчас надо в узкой профессии. И вот говорю, как привлечь вот этих людей, ну вот почему-то, ну вот как бы не надо. Или в другом, и в другом не могут себя найти. И здесь не хотят себя попробовать, как, ну вот, э, ну, до, как следует до конца. Вот, а так, я говорю, прям вот, вот прям вот маленький, вот институтская, вот этот вот, эко, ну вот все, все необходимое есть, вплоть до, до цифр. уж когда дошли до цифр, я думаю, ой. Моя, моя стезя эти цифры, что вот так, вот так, значит, закажет или еще что-то, и все, и у тебя будет. А, еще даже, когда Гульнаста говорила, программа 29,5, что ли там, 29,5, думаю, да, ну почему да. не тут, там уже другой процент этот, как вот, продаж-то, от продаж-то, вы довела до 30 то я уже сразу, вот, поэтому... Я говорю, я говорю, это у нас, конечно, всегда это все выискивать все, и не, никогда ничего нет впустую, что она это, вот, ну, вот это делает обязательно все, все, все в точку. Вот, еще говорю, вы там в дружной компании все это сделали. Конечно, большое вам спасибо. И надо это в любом случае. Не один раз, а э, все-таки может быть будут находиться люди. И когда они увидят, если мы освоим эту, ну вот как бы вот эту стезику эту специальность и будем продвигаться, они тоже увидят. И в любом случае захотят учиться. Поэтому надо как-то ну, время от времени все равно, вот этот ликбест повторять. Будем повторять. Спасибо. Наши заработаны этот ликбест. А вы знаете, я вот как-то заметила так, когда я только пришла, эта эко-линейка. у меня нет ровников еще нету, у меня нет ничего. Я рассказала про эту эко-линейку, и я так понимаю, во-первых, нужно эмоции, нужно рассказывать это с таким чувством, что это ты уже пользуешься, и это здорово, это раз. Во-вторых, я когда начинаю говорить много, мне говорит, но мне это не надо, понимаешь, мне фиолетово, я хочу, хочу получить результат, буду ждать от тебя, я говорю, пока ты от меня дождешься, давай-ка попробуем сейчас. Она говорит, слушай, ну давай, правда, и тестируем, тестируем. И вот когда мы даем возможность человеку протестировать вот эту вот косметику, да, и они уже говорят, здорово, а так некоторые говорят... Ну что на духи, что то Мне говорить, фиолетово там они, фи французские или какие. Мне надо, чтобы они держались, они были хорошими, так же, как и наша косметика. И я думаю, что надо вот с ними так работать. Вот я проработала с сколькими людьми. И вы знаете, я так рада, что они, они им это нравится, и они хотят говорить, да, если, говорит, Хочешь Мерседес, денег много, на а хочешь, катайся на Жигуленке, ради бог, кто тебе не дает. Да? Вот. Mm -hmm. И поэтому вот таких людей, вот правильно, и очень хорошую целевую аудиторию именно такую себе подбирать, да? вот тогда здорово, тогда, тогда кайф на душе, и кайфово, и хочется предлагать, и хочется, ну то, что линейками, это однозначно. Да, Спасибо, Лина. Спасибо за дополнение. Людмила, спасибо тебе большое тоже за слова, за твое этот желание вовлекать как можно больше людей. Об этом мы как раз говорили в целевой аудитории. Наша задача искать людей с активной жизненной позицией, таких как мы. Всех вы счастливыми сделать не сможете, но найти людей, которые ищут возможности, которые ищут пути. Вот это наша задача. Искать таких людей и предлагать ту возможность, которая у нас есть. Передаю микрофон. Можно я? Гульнас. Да, Наталья, можно. Я, я скажу очень коротко. Всем огромное спасибо за такой прекрасный марафон-марафон. Э, вот реально это было такое драевовое такое время. Я огромное спасибо организаторам, потому что действительно, насколько глубоко все это проработано, и я реально пошла на, на этот марафон, чтобы не только познакомиться с этой продуктом, но получить фишки, как я сказала. Но я действительно в нее уже влюбилась сразу же, и это понятно, девчонки, говорите, что, да, что пока мы глубоко не окунемся в это, вот даже сначала в информацию, потом в это тестирование, мы не можем понять, что насколько же это ж роскошная наша линейка. Мы делаем людей счастливыми благодаря нашим продуктам, нашим знаниям и умениям. И когда я вот э, думала, да, что я, наверное, уже ничего не успеваю, но были обстоятельства, и когда я, Игорь, когда я пришла с этой, вот уже с этой информацией проводила встречи, и девчонки тоже говорят, как ты все это рассказываешь, ты что, откуда ты все это знаешь? Да, я говорю, вот, вот я здесь вот это все узнала, и это, ну, натурально, что, правда натурально, вы знаете, есть же такая, да, э, э, мнение у людей что вроде мы просто говорим какую то ну, просто слова, так это не слова. Это реально вот то, что делает людей счастливыми вот именно вот эти моменты, вот такие жизненные моменты. Поэтому я рекомендую всем ходить на марафоны, даже если кажется, что ты, у тебя что-то может не получиться, или ты не справишься и не умеешь. Главное взять и сделать, и все получится. Спасибо всем большое. Лена, тебя поздравляю, ты молодец. И мы здесь все вместе, Спасибо. вообще на каждого равнялась. У каждого подглядывала, но я хочу сказать, что каждое задание я боюсь посмотреть у кого-то сначала выполнение, потому что у меня почему-то сразу включается, как повторить, повторяется все. Поэтому я сначала делала все сама, как получается, потом читала вот эти все отзывы. Это тоже, кстати, очень интересно. Гульнас да. мне еще понравился урок, который я сначала пропустила, и вот ты дала время еще на то, что Ну, догоняйте. Я прослушала про урок успешной женщины, вот эти ощущения, и я вот и сейчас, вот именно сейчас вот уже у меня, да, это сделала я чувствую себя, вот переживаю снова это состояние успешно, женщины, что я это сделала, это я могу, ну, там некоторые еще да, поступки совершила, и вот действительно с этой вот энергией идти, предлагать продукцию легко, вот, и это вообще классно сработало, хотя мы раньше, это я это уже слышала, что так может быть, но что... Сделай вот эти, соверши вот эти действия успешной женщины, ну, сделала. А прожить вот эту эмоцию, а потом ее брать и снова ее нести, это вообще круто. Это то же самое, что мы носим, как духи, у нас возвращаются вот эти ощущения того состояния. И здесь то же самое. Поэтому я благодарна вообще даже вот этому очередному классному марафону, что вот такая в жизни может случиться. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо, Наталья. Вы очень правильно делали то, что сначала делали свое задание, а потом читали других. Это вот именно в такой последовательности и надо это делать, и никак иначе. Иначе действительно будете повторять, и вы не сможете дать раскрыться своему творчеству, своей личности, и э, это будет не то. Не получится такого вот прям вот хорошего отклика. Спасибо, Наталья. Так, друзья, у кого еще есть что добавить, берите микрофон. Я вот хотела добавить, Лиду тут именно напомню про, про Жигули и про Мерседес. Дело в том, что у некоторых даже нет денег. А у нас вот эта серия получилась Мерседес по цене Жигулей. Да, это точно. Это точно. Спасибо, Людмила. Вот посмотрите, какой журнал. Россия woman. Там раз, как раз идет об успешной женщине, которые там. Они такие. И когда читаешь их историю, хочется быть похожими на них, вот на этих, и на наших красавиц. Они Девчонки, такие, дайте другим участникам сказать. Вы так и будете сейчас да, между тобой я, говорить. Просто -то слов не хватает, маленьких не хватает, да, Все, молчу. Отбираю микрофон. У... Отбирай, у... Отбирай, у... Киона, у наших на Передаю дальше. Так, ну что, кто, кто хочет добавить? Питаю до трех. Микрофон раз. Микрофон два. Ну, я, наверное, буду говорить. Ну, давайте, Надежда. Ну, во-первых, я соглас, согласна с э, Натальей Куликовой, что ты, когда вот э, ходишь в образ э, успешной женщины, то есть одеваешь на себя этот костюм, а я первый раз так все представила, я всегда думала, как поставить задачи, которые я должна вот к этому стремиться. Мне никак не получается. А тут, ну, какой-то вот... Бывает такое наваждение. Я все было, раз и написала. И у меня расправились плечи. У меня такое настроение. Мне сразу надо было куда-то идти. Думаю, а у меня столько недоделанных дел. Я еще столько не, не сделала заданий. Нет, собралась и пошла. А когда собралась и пошла, то получилось, что я с двумя встретилась. Одна заказала уже мне эколамбры. Вот, да, эко. А Другая еще думает, с ней надо еще договариваться. Потом получилось, что я еще и с другими пообщалась по другому вопросу, договорилась, пришла, думаю, ну все, я сейчас сделаю себе маникюр, ну или там как получится. А по времени, то это уже было у нас шестой час. Мне сказали, ну я уже последнего клиента приняла, все, а на завтра у меня все расписано, никак. Ну, говорю, давайте договоримся. Я договорилась, но все равно такое настроение, которое такая энергия внутри, что я пришла, еще много дел сделала и выполнила много заданий. Как мне было трудно заставлять делать видео. Вы не представляете, я делала одно видео целый день. И я говорила себе... И смеялась над собой, и <смех> подбадривала, и сказала, так, пока не сделаешь, не уйдешь. <смех> Телефона. И у меня получилось. Ну как уж получилось? Это проблема, надо на этой работать. А и вот поэтому я хочу завершить свой разговор, когда я говорила, что все знания и навыки нужно разложить по полкам, и для всех говорю не положить на полки, а разложить по полочкам. И их потом эти знания потом вытаскивать. А чтобы их разложить, надо все повторить. Я согласна с Людмилой, потому что это такой длительный процесс. И он, по-моему, всю жизнь мы учимся. Это и будем учиться, и будет продолжать эта работа. Так что я вам благодарна за идеи такие, особенно марафон, как вы говорите, у нас надо. Если ты взялся за марафон, то хотя бы год. А там, может быть, и три, и тогда получишь результат. Так вот, я думаю, что надо действовать до трех лет. А там... Видно будет. Хорошо. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Спасибо. Спасибо, Надежда. Поздравляю вас с тем, что вы преодолели этот барьер с видеосъемкой. Это для многих действительно такой сложный, трудный шаг. И мы в марафоне с участниками это точно сделали, записали очень много видео. Так что вы большие молодцы. Продолжайте практиковаться в этом навыке. Так, ну что, если все молчат, Кому передать микрофон? У кого очень-очень хочется сказать? Тогда я начну передавать микрофон, начну с наших спикеров. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо нашим спикерам, Анжелике, Эльмире, за то, что они поделились своими знаниями, поделились своими своим опытом это бесценно и я из отчетов многих из отзывов многих я уже прочитала и услышала что вы себе подчеркнули очень много фишек поэтому огромное спасибо Эльмире и Анжелике Анжелика Эльмира передаю слово вам делите микрофон ответное слово нашим участникам марафона от вас как от спикеров первый дорогие девочки, коллеги, милые дамы, я вас всех поздравляю с тем, что мы сделали это. Вот то, что мы сейчас колыхнули, это только начало. Нам кажется, что все закончилось, а на самом деле все только начинается. И я желаю всем вам, чтобы та энергия, которую вы почерпнули, притягивала к вам новых людей, тоже с мощной энергетикой, которые хотят что-то делать, идти за вами, какие-то совершать ну, поступки такие, чтобы приводило это к результату, увеличению продаж, увеличению структур. И, все, что мы сейчас начали, я думаю, что у нас эта практика, очень интересная практика ввода нового продукта, она будет продолжаться. И лично мне это помогает уже сейчас, немножко другая подтягивается аудитория на этот продукт, более молодая, что нам вот как раз не хватало. Я надеюсь, что это получится у вас у всех. Конечно, немножко жалко расставаться. Мы вроде уже так привыкли, рассматривали все это, делились впечатлениями, делали задания. Но это очень хорошее, позитивное начинание у нас. И я думаю, что все будет продолжаться дальше. Большое вам спасибо. Я тоже очень волновалась, когда готовила свое выступление для вас. Но все прошло хорошо. Я благодарна вам всем за внимание и рада буду вас увидеть всех на семинаре, на бизнес-форуме нашем, да, который будет. И я, мы сделали небольшой еще ролик, красивый, так уже, знаете, завершение, как говорится, этой линейки, И по окончании нашей встречи мы выложим в нашем чате ссылочку на этот ролик по поводу нашей новой линейки ЭКО. Всем спасибо, очень рада была всех видеть. Супер, спасибо большое, Анжелика. От Анжелики будет еще один бонус, так что... Вообще шикарно просто. Спасибо, Анжелика. Эльмира, слово тебе. Спасибо. А Я хочу Анжелику сегодня поздравить с днем рождения Вот ой, нашего ой. спикера. Поздравляю Пожелать ей большое. здоровья, дальнейших успехов во всех ее начинаниях, во всех ее делах. Пусть у него будет все супер-пупер. Анжелика, с днем рождения Присоединяюсь. С днем рождения, Анжелика. Спасибо, девочки. Днем рождения, да. Вот. Всех девочек хочу поздравить с завершением марафона. Все такие супер, просто супер молодцы. Все старались, работали, несмотря на то, что все ну, заняты, всем некогда. Все, даже ночью сегодня все сидели. Я была просто в шоке. Как студенты, на самом деле, как Гульна сказала. Вот конечно, труд этот такой очень даже серьезный, и поэтому я желаю всем, чтобы вот эта энергия, вся энергия вот этого марафона, она дальше не угасала и дальше продолжала. Особо хочу поздравить просто это высший пилотаж Елену. Молодец так держать. Спасибо. Всех, всем больших, огромных, грандиозных успехов в нашем бизнесе. Спасибо, Эльмира. Ну, девчонки, на самом деле, да, ну и мальчишки тоже, а, у нас вообще удивительный марафон, а, и он у нас начался с дня рождения, поэтому поздравления с днем рождения Эльмира тоже принимает, у Эльмира было день рождения в первый день марафона, так Спасибо. что можете поздравить Эльмиру тоже. Поздравляем. Спасибо. И сегодня завершение марафона, и у нас снова день рождения у спикера. Сегодня день рождения действительно у Анжелики, поэтому у нас вот такой вот удивительный марафон. Начался с дня рождения и заканчивается днем рождения, наверное, это знак. Так что вы оказались между двумя днями рождения, загадывайте желание обязательно. Спасибо вам, девчонки, огромное. Анжелика, Эльмира, вот действительно, вклад был очень такой емкий, классный, и вы прямо вот стали украшением этого марафона, стали вкладом профессионализма в этот марафон, и я вам за это вот очень благодарна, как человек, который организовал этот марафон, вам отдельная благодарность, прямо вот с вами было классно работать, спасибо вам огромное. Так, ну что, а сейчас я хочу передать слово Константину Павловичу, если он еще с нами. Ага, Константину Павлович нет, да? Как то нет? Что значит? А, есть! Как это говорит: слонаты я и не заметила, да? Говорит девчонки, говорит, мальчишки. Не мальчишки, а мальчишка. Да, да, да. Ну что, передаешь слово? Да, передаю слово. Константин Павлович, я координатор О, Ламбре Россия. Слушайте, ну. Эм... Столько приятных слов сейчас услышал. Вспомнил историю, как мы были, даже сидел, вспоминал, какой это был год. Это был 2009 год, мы попали на выставку с нашими отцами-основателями и искали ну, какую-то какую упаковку. И попали на продукт, который взяли, получили образцы. Они такие были, маленькие 200-миллилитровые флакончики в темного цвета, в которых был, был налит гель для душа с маслом. Такой масляный гель для душа, абсолютно натуральный, стопроцентно натуральный. Стоил этот флакон, вот не соврать, сейчас то ли 80, то ли 90 евро. Вот. И мы как-то взяли этот как бы, продукт, э, жили в гостинице и нанесли на себя. И он так вкусно пах, он был такой приятный но ощупь. Ну, блин, 80-90 евро, я подумал, что, ну, наверное, блин, здорово было бы, если бы мы такие продукты смогли запускать к себе в линейку. И вот прошло всего, всего 12-13 лет, и мы смогли что-то подобное сделать. Да? Как говорила Анна Монгерт, которой, кстати, огромное спасибо за личное участие в, в разработке этого продукта, этого проекта, потому что Аня абсолютно вообще экоориентированный человек, любит альпинизм, поднималась на семитысячники. -то, То есть надо Анну Монгерт знать. То есть Анна Монгерт – это человек природы, условно, да? Вот, и огромное спасибо за личное участие в проекте, так как говорит Анна Монгер, за 12-13 лет технологии настолько продвинулись, и, собственно говоря, лаборатории, которые работали над созданием продукта, научились использовать эти консерванты, эти ингредиенты так, чтобы это, ну, достигать не, не цены 80-90 евро за флакон, а работать в том ценовом сегменте, который нам доступен. И, кстати говоря, Действительно, немногие компании сейчас пока могут это себе позволить, потому что это такой новый достаточно тренд. Он появился буквально пару лет назад на рынке, особенно с использованием скинектуры. Вот, поэтому приятно быть в, в числе первых компаний, которые могут разрабатывать и использовать такие продукты. Огромное спасибо за организацию мероприятия «Гульнас». «Гульнас» тебе огромный респект. Прям, прям отличный был этот самый марафон. Я даже вовлекся да. Конечно, Что потом не успею, но, ну ничего. Главное, вовлекся. Вот. Да. Я потом вчера звоню Гульнас, говорю, Гульнас, я сделаю все задания, можно? Она говорит, так мы завтра заканчиваем. Я, в общем как, бы, как завтра? Как бы не марафон, а какой-то спринт получился. Вот. Рад был всех видеть еще раз знакомые лица, рад был видеть незнакомые лица. Я вижу Анастасию Рыскину, впервые вижу девушку. Прекрасное задание, просто отличное. Сейчас не помню по именам, помню только тех, кого вижу. Знаете. Лену Степанову. Огромное спасибо девушкам из команды спикеров, Анжелике и Эльмира. Прям, во-первых, с днем рождения вас обоих, обеих, обеих. А, Анжелика, тебе очень жуточки. Прям прекрасные цветы на столе, прям все, все отлично, все. картинка очень прям хорошая. Да. Спасибо огромное за ваш труд, потому что я, я посмотрел ваше задание, посмотрел ваши уроки, не сделал, как бы честно, не сделал домашнее задание, но посмотрел то, как вы это делаете. Отлично все сделано, прям, прям умнички, огромные молодцы. Я даже для себя очень много нового почерпнул, потому что, ну, собственно, информация очень ценная, новая. Хоть я, в принципе, с этим продуктом чуть-чуть больше знаком, чем, может быть, как, бы, как мне казалось раньше. Вот. Ну и, собственно, приятно, что собралось так много людей. Отличные отзывы. Девушки, слушайте, чаще в, на себя, на, ну, как бы, примеряйте роль успешного человека. Это, видимо, было самое эмоциональное задание за этот период. Но это как бы без суток чаще это делаете, потому что, ну, жизнь она не такая длинная, как кажется, да, собственно. Надо себе позволять лучше из того, что вы можете себе позволить. Только это делает вас, ну, на пол ступеньки на ступеньку счастливее. Вот лучшее в любом случае нужно как бы пробовать, надо на себя примерять, примерять эту роль и, и жизнь ну, немножечко повернется по-другому. Вот. А лучшая, собственно говоря, это наша линейка, она действительно одна из наших лучших на сегодняшний день в коллекции. У нас есть много других хороших продуктов, но это сделано на, на пике технологий, что называется. Поэтому пользуйтесь, предлагайте, это действительно отличный продукт. Ну и со стороны, собственно, компании мы решили поддержать ваш порыв. И вы первые, собственно, участники, которые об этом узнают, мы действительно немножко сделаем впервые на такой эксперимент мы увеличим больность на на две недели на этот продукт буквально до 19 или 18 сейчас буду соврать числа следите за новостями то есть чтобы по горячим что называется следам пока, пока у вас в головах самые лучшие эмоции самые сильное ощущение от серии, от серии Передавайте эту эмоцию вашим как бы, друзьям, коллегам. Вот, вот эти две, две недели самые горячие будут в нашей жизни. Будет повышена бальность на все продукты и Попробуем, посмотрим, как это работает. Посмотрим, посмотрим, как это влияет. Потому что хотелось предложить что-то участникам. Ну вот, в общем, собственно, и предлагаем. Ну все, спасибо за отличный опыт. Я уверен, что это будет не последний опыт. У нас будут еще марафоны или спринты, я не знаю, как это лучше назвать, интенсивы. У нас впереди действительно ждут еще новые линейки продуктов. Об этом мы больше расскажем еще на московском, московской встрече. Вот. Будем говорить о том, что уже есть, о том, что еще будет в ближайшей перспективе. Кто-то уже знает чуть больше об этом, кто-то даже слушал, слышал. Вот, но в Москве немножко больше приоткроем завесу, потому что у нас еще ждет одна интересная линейка впереди к концу года. Да, к концу года. Все, огромное спасибо за участие всей команде. Успехов и по-настоящему искренних состояний успешных людей. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Спасибо, Константин Павлович. Я надеюсь, что все услышали, все уловили, что у нас вот 4 октября стартует, стартует продажи эко линии, и до 18 октября ровно две недели на эко линию будут повышенные баллы. Используйте, пожалуйста, этот шанс. Кстати, я об этом уже сказала в четвертом уроке. Если кто-то еще не успел посмотреть четвертый урок, обязательно посмотрите. Там есть много интересных идей для работы с клиентами и с партнерами. Обязательно посмотрите и у себя, себе тоже возьмите на вооружение. А, Константин Павлович, вам, компании, спасибо за такой шикарный продукт и за возможность в октябре заработать больше. Вот, спасибо. Ну что, друзья, будем завершать нашу встречу. И, как сказала Анжелика, я вот присоединяюсь к ее словам, что наш марафон, может быть, и завершается, но на самом деле все только начинается. Марафон – это только начало mm -hmm. той работы, которую нам предстоит делать и пожинать плоды этого марафона. Нам предстоит в октябре и в ноябре, возможно. Кстати говоря, насколько я знаю, на остатках не так много, -линии, то есть поэтому не откладывайте все на последний момент. Постарайтесь те заказы, которые у вас есть, уже выкупить в самом начале октября. И то есть, те программы, которые вы составляли, где у вас есть потенциальные клиенты, то есть не откладывайте, пожалуйста, все на последний момент. А то может оказаться так, что вы захотите заказать, а уже все закончилось. Я побежу в этом смысле, извини, Гульнас, перевью. Действительно, да. правда, мы немножко не, не, даже не, расщ, не рассчитали, что будет такой громкий отклик по поводу калинии. Я да. думаю, что мы заказали его мало, поэтому сори. Поэтому не не откладывайте, потому что действительно продукта не так много, как хотелось бы, а следующая поставка будет только в конце года. Вот, поэтому пользуйтесь возможностью, используйте, то есть прямо в первой половине октября очень активно, интенсивно поработайте с эколинией. Я изначально настраивать хотела вас прямо на октябрь, а сейчас понимаю, что нужно настраиваться прямо на ближайшие две недели октября, не растягивайтесь на весь октябрь и плюс еще получите плюшки в виде повышенных бонусов. И завершаю, наверное, еще раз организационными моментами наш с вами чат в котором мы себе, с вами все дружно работали, будет закрыт 10 октября. До 10 октября можете себе сохранить все материалы из этого чата, использовать, прорабатывать, выполнять задания, работать с своими партнерами и так далее. 10 октября чат будет удален. Об этом я еще сообщу. Ну а завтра, завтра у нас в чате будет еще одна движуха. Я буду вам вручать сертификаты, и поэтому приходите также в 11 часов. Завтра в чате сделаем церемонию вручения сертификатов. Кажется, я все сказала, все, что хотела сказать. Если у кого-то что-то вдруг осталось, сейчас можете еще докрикнуть, договорить. Паузу. Вежливую. Если мы все сказали, все, что хотели сказать, я еще раз благодарю вас за активное участие в этом марафоне. Он не последний, он первый, марафоны обязательно будут, поэтому сейчас отрабатывайте все, что вы получили на этом марафоне, и будем марафониться дальше. Даваться, Марафониться, я не знаю, как назовем, это уже... Поэтому я завершенным, всем успешных продаж в октябре и до скорых встреч. Всем огромное спасибо. До встречи, да. Всем спасибо. Спасибо, спасибо всем... всем. Всем успехов. Всем до свидания. Да. Пока. до свидания. До встречи в Москве. <связывая> до встречи в Москве. До встречи в Москве, Наталья. <связывая> до встречи в Москве. <связывая> Продолжение okay. следует... Okay.